Как избежать гипертонии? А вы знаете, какое у вас артериальное давление? Наверняка нет. Только каждый третий человек может ответить на этот вопрос. Между тем, контроль над артериальным давлением помогает избежать большинства проблем со здоровьем. В течение суток артериальное давление меняется постоянно, подстраиваясь под различные внешние факторы. Оно может днем повышаться, а ночью опускаться. В итоге организм начинает принимать колебания артериального давления как норму и пропускает тревожные сигналы. Эти сигналы нередко принимаются за усталость, стресс на работе, и немногие задумываются о том, что причиной всему является артериальная гипертония. Как показывает статистика, более 40% населения страдает гипертонией. Однако лишь половина из них соблюдает рекомендации врача, и контролирует свое артериальное давление. Остальная же часть либо не обращает особого внимания на тревожные признаки, считая гипертонию проблемы несерьезной, либо и вовсе не знает о своей болезни. Однако высокое давление может привести к серьезным заболеваниям, в том числе стать причиной инфаркта и инсульта. Факторы приводящие к гипертонии. курение. При курении повышается вязкость крови, ухудшается кровоснабжение тканей, идет нагрузка на работу сердца. Стресс. Во время стресса над почечниками в кровь выбрасываются гормоны стресса. В итоге сердечный ритм учащается, сосуды сужаются и повышается давление. Алкоголь. Небольшая доза алкоголя может снижать давление, однако превышение допустимой дозы приводит к противоположному результату. Лишний вес становится также дополнительной нагрузкой для работы сердца и сосудов, что также может привести к гипертонии. Гиподинамия – источник многих проблем со здоровьем. Современная жизнь не позволяет большинству людей заниматься спортом. Тем не менее, даже обычная ходьба может снизить излишний тонус сосудов и улучшить мозговой кровоток. Занятия йогой, плаванием, фитнесом, либо простая физзарядка также снижает риск развития гипертонии. Как лечится гипертония? Существуют разные методы для профилактики и лечения гипертонии. Некоторым достаточно изменить образ жизни, другим приходится добавить лекарства. Выбирая лекарства, не следует полагаться лишь на совет знакомых, либо даже фармацевта в аптеке. Лечение может назначить только сам врач измерив артериальное давление, узнав, есть ли сопутствующие заболевания и так далее. Не следует также прекращать самовольно прием лекарственных препаратов, если а, артериальное давление нормализировалось, так как лекарство помогает держать давление в норме. Плюс ко всему это может привести к резкому скачу давления. Правильное питание, профилактика от гипертонии. Для того, чтобы давление было в норме, необходимо правильно питаться. Следует отказаться от жирной и жареной еды. Клетчатка, содержащаяся в растительной пище, фрукты, овощи и зелень, сохраняет эластичность сосуда. Необходимо также включить в рацион морскую рыбу, скумбрию, сель, сардины, нежирные сорта мяса. Соль способствует повышению давления, задерживая жидкость в организме. Также продукты, содержащие натрий, соленые орешки, чипсы, кетчуп, соевый соус могут повысить артериальное давление. Также не следует злоупотреблять кофе, так как кофеин учащает дыхание, возбуждает нервную систему и усиливается работа сердца. Будьте здоровы!